Я к тебе в гости пришел. <плыв> Ой, <свен> извините. <свен> алмазик, алмазик, помоги! Цвета, расслабься немножко. <плыв> Ой, хе хе хе Извините еще раз. Цвета, ты чего такой кипишной? Цветан, держи себя в руках, дыши глубже. Алмазик, Алмазик, давай, давай. Алмазик, а то розочка сейчас всю деревню затопит. Ну, давай, давай. Еще цветочек, сейчас, еще, сейчас, сейчас вдруг, сейчас. О, погоди, что-то голова кружится. Конечно, кружится. Еще по ней не кружилась. Ну, давай, что такое принес?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 Такие зеленые глазки, ну, как у кошки, и сама такая серенькая, серенькая. Ой, какой котеночек! Привет, крошка! Мр -мр -мр -мр. Ой, хороший! М -м -м -мр -мр -мр. Ты кушать хочешь? Мяу, мяу. Сейчас я тебя покормлю. Ешь, ешь, мой хороший. Давай, давай, еще, чуть-чуть. Кушал.